киберпреступление увеличилось, и только за первый квартал 2020 года резко возросло. При этом раскрываемость таких преступлений очень низка, и мошенники переходят уже на более новый уровень, и им не просто интересно там украсть какие-то деньги и так далее, им интересно уже завоевать технологии и управлять процессами. Поэтому государство в 2012 году первый раз вводит понятие «госсобки» — это защита от компьютерных атак, и в 2018 году придумывает 187 федеральный закон, в котором обозначены объекты КАИ и обозначены 13 сфер, влияние на которые может принести как и техногенным ошибкам, катастрофам или просто повлиять на всю страну в целом. Таким образом, закон уже действует три года. И мы много читаем в интернете, что делать надо, но мало кто говорит, как это делать надо. И у большинства предприятий, и у нас там оборонно-промышленный комплекс, всегда э, возникает масса вопросов, как же нам прокатегорировать и что нам для этого нужно сделать. 287 федеральный закон э, можно разделить на две основные линии. Это система обеспечения компьютерным атакам гособка и э, блок САМКИИ которые определяют, что такое объекты КИ и как их категорировать. И я бы хотел сейчас остановиться именно на этом блоке, как проводить категорирование. Давайте все почему-то сразу начинают создавать комиссию и вешать на комиссию категорирование объектов. Но для начала давайте определимся, являемся ли мы субъектом КИ. Для этого эта работа не комиссия, это некая инициативная группа, возможно, юристы, генеральный директор и так далее. И они должны для себя понять, являются ли они э, субъектом КИ. Закон э, устанавливает три критерия отнесения э, юридического лица к субъектам КИ. Это функционирование в одной из устойчивых сфер, определенных 187 федеральным за, э, законом, законное владение информационными системами и обеспечение э, взаимодействия субъектов между собой. И если вопросов не возникает с определением, являемся юридическим лицом или нет, потому что попадает под действие данного закона, это государственные органы, государственные учреждения, любые российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, удовлетворяющие условиям А и условиям Б. Условие А – это компания должна работать в одной из сфер определенных 187-м федеральным законом и должна законно владеть информационными системами. Причем право законности владения, оно может быть любое – аренда, оперативное управление, любая форма владения информационными системами. И условие Б – это когда… Организация напрямую не попадает под сферу деятельности, но обеспечивает взаимодействие с информационными системами, удовлетворяющими условия А. Важно отметить, что критерием отнесения тех или иных организаций к субъектам КИМ принадлежность какой-то не конкретной отрасли, а именно сфера деятельности. И в вот этот момент очень многие люди упускают Живой пример ⁇ это вот компания Яндекс. Мы все прекрасно понимаем, что она якобы относится к сфере связи, да но у Яндекса еще есть такси, есть Яндекс ⁇ Еда ⁇ И если Яндекс, сам Яндекс будет субъектом KEI в сфере связи, такси будет в сфере транспорта, а вот еда в данном случае не попадет, поэтому ни под какую сферу деятельности. Поэтому в одной организации может быть даже одно подразделение, которое попадает. Предположим, школа. Сама школа никогда не попадет под субъект КИ, а медицинский кабинет, в который обязан быть в каждой школе, он, скорее всего, попадет. Так откуда нам узнать свои виды деятельности? Ну, конечно, это устав, это лицензируемые виды деятельности, и по кодам АКВЭД мы можем понять принадлежность к той или иной сфере. Но, как правило, в уставах прописывают пять основных видов деятельности, все остальное прописывается одной фразой и иной – деятельность, не противоречия законодательству. И вот здесь надо внимательно очень подходить, разбирать каждый процесс, чем реально занимается организация и как она это все делает. Откуда мы можем понять, законно ли мы владеем информационными системами? Ну, для государственных учреждений это легко, потому что есть реестр государственных информационных систем, это сделанный за бюджет государства. Также мы можем данную информацию в договорах посмотреть, которых на разработку той или иной информационной системы, в локальных нормативных актах и, наконец, в бухгалтерском учете в разделе «Основные средства» и «Нематериальные активы». Таким образом, алгоритм отнесения к субъектам МКИ очень простой. То есть организация функционирует в указанной сфере и либо обеспечивает взаимодействие с такими информационными системами. Методика категорирования — это Некий процесс, который для начала мы определяем сам бизнес-процесс, который есть в организации. Дальше мы выделяем их в объект и определяем критичные они или нет для нас. И, соответственно, после этого уже только проводим категорирование. И здесь я хотел бы остановиться только на определении именно бизнес-процессов, потому что данной методологии нету, Ни в стеке ее не описывает, ни в ФСБ, а делать ее надо. И где же нам взять эти все процессы? Это тоже... Труд кропотливый, который э, должны проделать люди, они э, должны составить реестр своих процессов и после этого уже выделить их в объекты КИФ. А, что важно учитывать? А, важно учитывать, что а, чем больше процессов мы рассмотрим, и пусть они на данный момент будут важными или не важными, мы это потом определим. Нам нужно верхнюю уровню оценку произвести. По принципу да, нет, является процесс, не является критичным для нас, для каждой организации, хотя данной методика, конечно, также отсутствует, поэтому здесь будет выбор самого человека. Где же нам это все взять? Есть реестр бизнес-процессов, во многих организациях это в банках, как правило, либо на производствах. И оттуда мы можем понять, какие, что взаимодействуют, какие группы людей, подразделений между собой, и как они влияют на тот или иной процесс. В технологических кадрах, в диаграммах потоков данных и так далее. Но, к сожалению, не у всех описаны все свои бизнес-процессы. И что же делать нам дальше? Мы можем воспользоваться типовыми референсными моделями. Допустим, есть неплохая модель ipc которая описывает практически любой бизнес-процесс, но надо, конечно, отдать должность, что она американская и не всегда ложится на наш бизнес. Неплохая модель 8-процессорная, ITCM, но также ее надо всегда адаптировать. Можем обратиться к отраслевым приложениям и стандартам, стандартам качества, потому что достижение качества это и есть описание всех процессов. Надо понимать, конечно, что все это... Легко говорить, но на самом деле э, это достаточно затратные методы, чтобы взять и э, переложить на референсные модели весь свой бизнес-процесс. И, как правило, организации не хотят на это тратить деньги или у них просто нет на это времени. Для этого, тогда, э, когда у нас ничего нету, надо брать тогда свои все учредительные документы и разбирать цели, задачи, которые э, выполняет э, то или иное юридическое лицо и структуру и тогда мы поймем все свои бизнес-процессы. Здесь упрощенный алгоритм, я его привел просто, чтобы понимать, какую информацию с каких документов мы можем взять для составления объектов КАИ. Надо учитывать, что любой бизнес-процесс может быть автоматизирован, а может дублироваться не автоматизированными вещами. Допустим, мы все прекрасно понимаем, у всех есть банк-клиент, и, казалось бы, да, платеж не прошел, сорвался договор, контракт какой-то выгодный или еще что-то. Но даже если она остановится, мы всегда можем девочку послать с поручения в банк, ей все равно оплата пройдет. И в данном случае данный процесс как раз будет не совсем критичным. Важно отмечать, что бизнес-процесс считается критичным, если в ходе высокоуровневой оценки, да, нет, возможно, мы оценили последствия определенных 127 постановлениям. Итак, мы разобрали, что да, мы являемся субъектом КИИ в априори. дальше определили, что у нас есть на законном основании все информационные системы, которые они обрабатывали, разобрали все свои процессы. И скорее всего мы придем к данной схеме, что да, есть информационные системы, которые не будут субъектом КИ, а возможно есть информационные системы, которые будут являться субъектом КИ, но они также будут делиться на значимые и незначимые. Далее, все это бы загрузить в таблицу и ввести данный учет на постоянной основе, причем, чем мне нравится 187 федеральный закон, даже если мы пришли к тому мнению, что э, мы не являемся субъектом КИ, э, описав все свои бизнес-процессы, выстроив их и структурировав для себя, мы э, увеличим, э, улучшим качество работы самой, э, самой организации, то есть он двойной закон, не, не, не совсем на безопасность даже идет. Э, и вот как пример в конце хотел э, привести, вот есть э, это официальные премкомпании, там э, каретный дом э, Моренга, э, «Мосводоканал» и «Ижевский э, завод». Э, какая из этих организаций будет являться субъектом КИ? Э, э, ну, «Моренго» понятно, да, карета э, вводит людей, и она будет являться. «Мосводоканал» также будет являться только в какой сфере в всех сразу возникает вопрос, и как ни странно, она будет в транспортной сфере мосводоканала, потому что трубопровод, по которому магистрали, они называются транспортом. А вот оружейный завод механически не будет попадать э, под действие КИ, потому что э, он занимается инкрустацией гладкоствольного оружия, а гладкоствольное оружие у нас не попадает ни под оборону промышленный комплекс, ни под какой. На этом я хотел бы завершить свой доклад. Спасибо за внимание.